А, Итак, тест-драйв электростанция СКТУГБ ГБ 1300 BASIC Только что залили масло, залили бензин Воздушную заслонку перевели в рабочее положение Крайник топлива открыли Первый запуск, двигатель включен Модель очень компактная Предусмотрена защита от перегрузки, счетчик моточасов. Но одна розетка начинает ампер. Так, пробуем работать в связке с низкооборотистой дрелью Интерскол. Так...